Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке. И сегодня мы с вами сравним американские протесты и русские протесты. Я думаю, это будет очень интересно. А если вам это так же интересно, как и мне, обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, лайк и напишите комментарий. Итак, так вот, вы все прекрасно знаете, что в Америке уже... Второй месяц бушуют протесты по поводу полис brutality, по поводу убийства чернокожего, по поводу расовой дискриминации. Давайте с вами будем разбираться, кто же протестует. Ну, во-первых, это молодежь. Это черные и белые люди. Люди, которые выступают не за расовая. Тут очень четко, очень точно надо сформулировать. Не за равенство между расами, а за выделение одной расы над всеми остальными. Американские подруг, молодежь, она не знает, к сожалению, что такое жить бедно. Она не знает, что такое не иметь перспективы вообще. Поэтому то, что происходит в Америке, им кажется вселенской несправедливостью и что это нужно поменять вообще я вам хочу сказать, я считаю, что если молодежь не хочет против чего-то протестовать, это наверное вообще диагноз общества, потому что молодежь на то и молодежь, чтобы э, как, пытаться изменить жизнь, жизнь к лучшему пытаться сделать жизнь другой, такой, как они ее видят, но но здесь и, э, очень Важно, что это за уровень молодежи, что эта молодежь знает, как эта молодежь образована и на что эта молодежь способна пойти для достижения своих, для достижения своих целей. Давайте скажем так, вот для каких-то бонусов, для... Каких-то политических игр или для чего-то еще, очень многие э, демократические мэры и демократические губернаторы не стали останавливать эту молодежь от снесения памятников, причем Наверное, самый главный расист был Это олень, который также пострадал Во время всех этих бунтов Наверное, самый главный расист Был Сервантес Потому что, ну, вы знаете Когда уже пошла такая пьянка И вас не останавливают Вы можете крушить И делать все, что хотите Уже разбора нет Но мне вот всегда было очень интересно Ребята, вы Вы вот Первый вопрос. Вы очень плохо образованы для того, чтобы вот так вот плясать на руинах истории своей страны? Вы вообще понимаете, что такое социализм или что такое капитализм? Вы вообще какие-то понятия имеете? Более того, у меня еще один вопрос. Вы имеете какое-то уважение к истории своей страны? Вот какое-то... Сносится памятник Джорджу Вашингтону, этот Линкольн, который рабство отменил, тоже в замес пошел. В общем, они всем и все они довольны. Они хотят перестроить весь мир, а поскольку э, полицию держат на поводке, говорят, что не сопротивляйтесь, и, пос и поскольку в чем-то их даже подтвердят, поддерживают все эти либеральные политики, они считают, что они делают праведное дело. А вы знаете, как пел когда-то Высоцкий «Я не люблю фатального исхода». Так вот, мне кажется, если бы они все-таки боролись за правое дело, они остановились бы тогда, когда был убит во время нападения на бизнес бывший черный полицейский который находился уже на пенсии как бы за чьи права вы тогда боретесь если своих же пускаете в замес но даже если это их не остановило у меня возникает второй вопрос а как насчет восьмилетней девочки которая была застрелена протестующими вот все те кто не является мародером, кто не является, скажем так, человеческим мусором, будем называть вещи своими именами, но выходит на эти протесты и поддерживает эти протестные явления. Как вы с этим живете, ребята? как вы с этим живете, мне очень интересно. И уже любой нормальный человек бы изменил свою точку зрения и сказал нас, может они там книжки не читали, которые мы читали, помните, я опять же не помню дословно цитату, я ее внизу приведу под описанием к этому видео, что никакие изменения мира не стоят слезы ребенка. Вот те, которые такие праведные и которые вот Особенно, знаете, в Америке же все университеты, они все либерально настроены. И эта пропаганда ведется даже на таких убогих комьюнити-колледжах, в котором училась я. Я столкнулась с тем, что у меня было всего два предмета, которые я изучала. Это был 2016 год, первые выборы президента здесь. Я проходила введение в бизнес один предмет, а второй предмет назывался... Ресторанный менеджмент Так вот, ресторанный менеджмент у нас преподавал мужчина которому было за 50 лет Который всю жизнь отработал в этой сфере Вообще в Америке очень важно Экспириенс самого преподавателя Вот он и пекарем был Потом он был шефом Потом у него была своя пекарня и так далее Вот полторы, полтора часа лекции мы тратили на то Что мы изучали этот предмет мы изучали предмет Нам не рассказывали про либеральные ценности Что люди все равны И все эти остальные Такие понятные каждому Думающему человеку истины А второй предмет у меня было Ведение в бизнес И вот когда мы проходили по коридору И перед тем как зайти в кабинет У них там были, я не знаю, кафедры Это у них называется не кафедры Но там был какой-то такой Очень Очень Унижающий плакат по поводу Дональда Трампа Я Прошло 4 года, ребята, и я в жизни не вспомню, что там было написано Но я точно помню, что этот плакат унижал достоинство человека И рядом был плакат Хиллари, Хиллари Клинтон, которая тогда выдвигалась на пост президента И вот, что они всех призывают голосовать именно за нее Иначе наша страна, наша, иначе страна Америка развалится, упадет и так далее и тому подобное и каждую лекцию ведение в бизнес вы понимаете что это за предмет там полтора часовой лекции на одну тему не хватало там можно было обсуждать и обсуждать а из этих полутора часов Наверное, полчаса уделялось тому, как важно пойти проголосовать, и как важно Хиллари Клинтон поддержать, и что Трамп расист, и вообще все расисты, с ними надо бороться и так далее, и тому подобное. То есть шла такая агитация. У нас, по-моему, в Российской Федерации есть такой закон, что нельзя агитировать в вузах. Я считаю, что это очень правильно. А еще очень правильно преподавателям не навязывать на 18-летних умы свои мысли. И хорошо, когда у тебя дома есть родители, которые тебе скажут, ты знаешь, а вот это на самом деле так или так, а вот это так и вот это так. А есть же те, которые дети сами по себе, которые в Америке вообще не более независимы от родителей в силу экономического положения страны и в силу, наверное, каких-то... Какого-то менталитета, что достигая 18 лет, ты уже и работаешь, и, можешь, э, и полностью отвечаешь за свою жизнь. И даже если остаешься жить с родителями, вполне можешь платить им рент за свою комнату. Другая ментальность. И вот я когда смотрю на все эти сжигания машин, протесты и все остальное, у меня в голове возникает диссонанс. Потому что все, кто против этого движения, которое называется black lives matter, черные жизни имеют значение, они автоматически становятся расистами. Фраза all lives matter, которая еще два месяца назад казалась бы нам абсолютной истиной, что означает все жизни имеют значение, на сегодня стала фразой ругательной. Это, это слово ругательное, я прошу при мне его не применять. И не дай бог эту фразу произнести, произнести ты сразу автоматически становишься расистом. И более того, вы расистом можете стать, даже не имея такой цвет кожи, как у меня. Расисты у них все, кто не поддерживает это движение. У вас могут быть черные друзья, черный муж, черная жена, черные дети. Да вы сами можете быть абсолютно черным. Но если вы это движение не поддерживаете, вы поддерживаете white privilege. Привилегию белых Вы уже автоматически становитесь расистом И вообще, если вы вообще что-то говорите Что-то говорите Что расходится с мнением Этой вот американской молодежи Вы расист Вы можете спасать черных детей Но если что-то сказали против Вы автоматически стали расистом но вот к чему привез, привели вот эти вот либеральные товарищи, которые находятся в университетах. Ведь, посмотрите, протестуют не черные, протестуют и черные, и белые. И вот вот, вот эти бунты, которые, если не сказать, слабо поддерживаются, допустим, мэром Нью-Йорка, который рисовал желтым надпись напротив Трамп Тауэр, здание Трампа, Black Lives Matter краской. Вот, вот, вот, вот, вот, они привели к тому, что э, все это протестное движение свелось к тому, что там находятся люди, которые не протестуют, а которые перевешивают чашу весов совершенно в другую сторону, которые плевать на культуру Америки, которым плевать на американских президентов, которые создавали эту страну, на людей, которые сюда переселялись, на в конце концов Кристофора Колумба, который сюда переплыл и благодаря которому они здесь живут. Причем, самое интересное, ребята, они же не протестуют против угнетения индейцев. Ух, кому-никому, а как раз практически истребленному коренному населению Северной Америки бы сейчас протестовать, и вообще, может, не сейчас, а вообще протестовать и говорить, что, ребята, посмотрите, что вы с нами сделали, вы нас уничтожили. Нет. Нет. Мы поддерживаем совершенно других людей. Последнее, что я хочу сказать по поводу американских протестов, которые как бы есть типа мирные, вы знаете, я не знаю, что такое мирный протест, когда к вам подходят, нарушая ваше личное пространство и начинают вам орать. В лицо. Они орут истошно. Они орут так, что тебе хочется взять кирпич и разбить об их голову. Потому что слушать это невозможно. Они берут мегафоны, они берут всякие такие гуделки. И ходят там, вот, вот, вот, вот, вот это делают. Они истерят. У них это просто психологически, вот такую звуковую атаку пережить сможет не каждый человек. Поэтому... Когда они говорят, как так, это же вроде как мирный протест. Он мирный протест, конечно, он мирный. Они там не крушат памятники, ну некоторые из них не крушат памятники и не поджигают полицейские машины. Но в то же время они себе позволяют то, что вынести может не каждый человек. Поэтому не надо мне рассказывать про мирные протесты. А теперь давайте перейдем к России. Хабаровск, блин, вы, ребята, вы офигительные. Вы знаете, я вам хочу сказать, что за вами сейчас следит весь мир. Вы показали пример, наверное, всей России. Я не буду рассказывать про фургала, хотя очень многие аналитики на сегодня говорят, что нету по поводу... Фургала никаких доказательств очень многие. И почему, вы знаете, вы посмотрите, с какими требованиями выступают люди в Хабаровске. Перенести суд в Хабаровск. Открыть материалы дела. Вы понимаете, это настолько правильно и настолько как-то граждански. Люди 30, говорят, что там было в первый день 35 тысяч человек шествия. Это достойно уважения. При этом, вы посмотрите на русских, никто не громил ничьи магазины, никто не поджигал полицейские машины, никто вот этим всем безобразием и ненужным э, террором не занимался. Лю вот здесь действительно видно, что люди вышли и борются за свои права. После, вы знаете, этого обнуления, когда я смотрела фразы этой... Эллочки-людоедочки ее называют Ну хорошо, Эллы Памфиловой Которая сказала Наши женщины с натруженными ногами На засадных пеньках Принимали бюллетени Ходили по домам А вы малолетние сыкуны Из-под из тяжка снимали Вот это вот наше Убожество Понимаете, когда вот на это смотришь из океана Кажется, боже, это еще один шаг вниз и вы знаете, еще я смотрела несколько таких соцопросов, как вы будете голосовать. И там 90% молодежи конкретно говорят, нет, мы будем голосовать против поправок. Мужчины взрослые тоже говорят, мы будем голосовать против поправок. Единственное, кого я видела из тех, кто на опросы отвечал, это вот эти вот женщины с натруженными руками, ногами. И у меня в голове возникал диссонанс. Я знала нескольких женщин в России, которые были действительно с натруженными руками, которые работали в колхозах, которые продавали в магазинах. Я не видела у них восторга от жизни в России. И чтобы они говорили, что Ой, нам так хорошо живется, мы хотим, чтобы вот этот вот э, курс, нашего по правительства и президента продолжался потому что те которые действительно трудились руками ногами и всем остальным всегда выступали категорически против это во всяком случае те женщины которые окружали меня я думаю ну откуда же вы беретесь вот эти женщины я хотела к ним быть помягче а теперь я думаю ну ладно вы свое будущее а за что же вы лишаете будущего наших детей эти все женщины, которые участвовали вот в этом вот нелегитимном, абсолютно э, фарсовом э, мероприятии под названием голосование, в палатках, в багажниках, на засатых пеньках, в подворотнях и так далее, вы все, я не могу сказать, что вы такие же преступники, но вы фактически... Я не знаю даже каким словом вас назвать, вы не достойны уважения, если вы в этом точно так же участвуете. Но когда я посмотрела на эти митинги в Хабаровске и увидела, что идет молодежь, идут, идут женщины, вот как раз настоящие вот эти вот женщины русские, которые готовы бороться за будущее своих детей. И ну, в общем, люди всех возрастов, всем, семьи с детьми, они идут мирно, они говорят, чего конкретно они хотят. Они не подбегают к милиционерам, не дымят на них сигаретами, не плюют им в лицо. Это достойное уважение. Это достойное уважения. Я надеюсь, что вся Россия, я понимаю, этот Дальний Восток, это далеко, но я надеюсь, что вся Россия увидит, как можно... И вы должны понимать, что все, многие мигранты, которые здесь живут, они все прекрасно, вы все прекрасно понимаете, что это не просто так. Но вы действительно э, достойны уважения. И я, если эти кадры будут показывать в новостях по всему миру, я надеюсь, все увидят, что такое российский протест и что такое американский протест, и они это сравнят и что такое когда ты идешь на протест не потому что тебе искалечили мозги в университете не потому что ты хочешь мародерить и у тебя вообще внутри что то такое живет что требует разрушения действительности не потому что ты хочешь уничтожить как раз свою страну а потому что ты хочешь чтобы твоя страна жила твоя страна процветала твой край э имел право свободного выбора. И я хочу спросить вас, ребята, что вы по поводу хабаровских протестов думаете? Возможно ли они станут триггером для волны негодования, которая поднимется по всей России? А Хабаровчана, еще раз, ребята, вы молодцы.